здравствуйте друзья сегодня у нас передача в прямом эфире первого канала мы пригласили известного блогера известного блогера владимира шарова на нашу передачу первый канал независимой республики абсурдистан с вами телеведущая да это телевидение с вами телеведущая фёкла вот и мы пригласили владимира шарова известного блогера и хотим, ну, хотя он, да, известный на весь первый канал нашего телевидения. И мы хотим спросить его, э, не только нашего телевидения, мы хотим спросить его, Владимир Шаров. Ответьте нам, пожалуйста, ответьте, почему вы самый известный блогер, блогер, и вас никто не знает, вообще никто не знает, на вашей группе вообще никто не подписывается, практически. Только друзья, которые вас знают. А вас же знают не только друзья, вас знает весь мир практически. Вот. Хотел бы я вот узнать об этом. Ой, извините, я же фекла, я же фекла. ну ладно. У меня бывает, у меня бывает тоже. Хочу спросить, Владимир Шаров, почему вас никто не знает? никто не знает меня все знают вот я владимир шаров э, ну просто как бы как бы пофиг всем наверное а что э, в общем то кому кому кому есть дело да, до, до телевидения вообще до первых каналов до до меня до известного блогера сейчас все заняты своими делами полно дел у людей а я что я сижу и никого не трогаю Спасибо большое, спасибо большое, ну, э, у меня еще такой вопрос, расскажите о, о ваших планах, о ваших проектах, э, вот, вы же все-таки, все-таки, как-никак, волонтер, вот, у нас, как-никак, год волонтера, поэтому мы хотим, чтобы вы рассказали нам, а, вот, я хочу, как телеведущий Фекла, как бы, представить вас. Ну, как бы Фёкла, знаете, что я вам скажу? Э, что я вам скажу? Э, да, а волонтеры? Ну, как бы да, волонтеры. Э, я как бы волонтер. Проекты у меня, проекты у меня практически все требуют средств, все. Все проекты, ну, вообще-то они требуют не только средств, они, честно говоря, требуют работы, чтобы я сидел вот как бы так, вот не головой, головой компьютера. Вот вы пришли сейчас, вот с первого канала, вот, фёклы, я понимаю, я, в общем-то, не против, чтобы ко мне заходил первый канал э, наше телевидение, но, понимаете, вот сижу как бы затылком к экрану, к клавиатуре, а чтобы сообщество проекта заработали, надо сидеть наоборот, пожалуйста вот как бы вот когда вы уйдете, я перевернусь и э, начну работать над проектами. Ну, а как бы средства, понимаете, средства у нас у нас уже есть несколько, э, несколько каналов, э, каналов притока, так сказать, средств. И я думаю, эти каналы будут увеличиваться, увеличиваться. Э, вот, Так что все в порядке. Большое спасибо, Владимир, большое спасибо. А еще хотел спросить вас о а, как бы, такой вопрос, вы же понимаете, первый канал, я м, должна как бы задать его вам. А, ну вот сейчас у нас м, решается вопрос такой политически важный, вот как вы думаете, как вы считаете, ваше мнение очень важно. Для нашего первого канала просто вы не представляете, потому что наш первый канал... Он, ну, практически вы тут самый известный блогер, как я уже говорила. Ну, поэтому, как бы да. Что вы можете сказать о, о политике страны и вообще? Ну, как бы про, про политику, про выборы, про президенты. Я скажу так вот. Глава государства, может, это, конечно, никому не интересно, но я считаю вот как бы две вещи. Что, ну, как бы это не я так считаю, это, в общем-то, такая фраза есть, такое мнение, что народ заслуживает того правителя, который у него есть. в общем, это, это как бы, ну, я где-то, где-то я соглашаюсь, где-то не соглашаюсь, но в целом, в общем, да, народ заслуживает такого правителя, который у него есть. Вот у... В нашей республике, например, каждый день новый правитель, а как бы какой-то, да, у другого народа там по-другому. Вот, поэтому я считаю так, это первая вещь. А вторая вещь, я скажу, что любого правителя, любого народа, государства, как бы там что ни было, все назначает свыше, назначает Господь Бог. Как он там назначает, то есть сами правители что делают, это вообще совершенно не важно, потому что любой человек может умереть в любую секунду. Поэтому глава всех, глава всех государств, как бы там кто что ни говорил, все зависит от Господа Бога. Господь Бог только назначает. Вот так я считаю. Спасибо большое, Владимир. Э, спасибо большое, Владимир. Э, надеюсь встретиться с вами э, в следующих э, выпусках нашего первого канала. Наш первый канал будет заходить к вам э, каждый день. Пока-пока.